Привет! Я сегодня, значит, вышла в прямой эфир, но я не делала это давно и не смогла нанести главную мысль. <свес> поэтому решила записать видео и запустить его в своем телеграм-канале, потому что хотелось вообще рассказать о курсе, а, что там будет такого интересного, зачем все нужно, почему я решила все это делать, а, но с прямым эфиром мне что-то не задалось, ну, конечно, я что-то там рассказал, но мне не нравится. Поэтому для своих более близких подписчиков в Телеграм я запишу вам вот этот видосик, чтобы рассказать, почему мне так важно, как минимум, да, этот курс. Потому что это, в принципе, ответ на довольно-таки давний вопрос, а с чего, собственно, начинать. И как систематизировать весь этот магический путь, вот это вот все. В действительности достаточно непросто, порой бывает, в обилии огромной информации найти некую такую стезю. Конечно, мы там худо-бедно все ее находим. То есть, если вы начали идти путем мага, то вы так или иначе выйдете на свою тропинку. Но я просто думаю, что если я могу каким-то образом поспособствовать и как-то в этом помочь, то, собственно, почему бы нет. И... На фоне войны и на фоне вообще всех этих глобальных событий, на самом деле с начала пандемии, начали, просыпа... начали... <связать> просыпаться люди, ведьмы, маги, в таких очень каких-то космических масштабах. Одна из моих функций, да, то есть это как раз таки видение введение ведьм в мир магии, то есть именно образование новоиспеченных ведьм, и в моем окружении учу, всегда есть кто-то, кого нужно, собственно, вести, но, как правило, это место нескольких людей, да, потому что, естественно, глубокого погружения не обеспечишь к большому количеству. Поэтому... Рядом со мной всегда есть кто-то. Не я их выбираю. Это, всегда так складывается. Да, то есть это складывается всегда определенная какая-то ситуация. И в моем поле оказывается новоиспеченный специалист. Это совсем другого плана работы. Но я понимаю, что так как огромное количество запросов накопилось, то, соответственно, ясно, что я уже могу это расширять. И, соответственно, делать в таком более глобальном ключе. И, в общем-то, курс он... Для этого, чтобы мочь, смочь помочь большему количеству ведьмочек, ведьм-магов. Начнем мы с понимания, что такое стихия и, в принципе, с инициации. Что происходит с молодыми ведьмами, я имею в виду по стажу работы, а не по возрасту, то, что... Когда мы начинаем практиковать, и если у нас нет некой такой привязки к энергетическим структурам, то становится очень тяжело. Становится действительно страшно порой, совершенно непонятно, потому что сложно понять, что происходит. Сложно с той точки зрения, что мы не можем полностью проинтерпретировать происходящие события. Начинается огромное количество синхроний. Мы видим, соответственно, определенные сны. И сны эти довольно часто бывают ну, достаточно такими резкими, страшными. Очень часто мы начинаем сразу с битв. У кого-то просыпается воин, у кого-то гармонизатор, еще кто-то. Но так или иначе, да, то есть есть некая, некая другая, параллельная реальность, другая структура где мы так или иначе активируем свои силы и во время таких мировых кризисов конечно же силы активируются и активируются ведьмы, активируются маги, хотим мы того или нет и это вас никто естественно не заставляет, но активируя определенные способности, чувствования, мега активируя интуицию и прочее, прочее, вам таким образом делают предложение. Работа с всеми этими структурами это тоже работа. И, соответственно, мы также можем получать за нее зарплату ну, в виде, соответственно, ваших каких-то необходимых вам вещей. Будь то финансовый вопрос, ситуативный, какой-то, любой другой, да, но, собственно, там, здоровье, еще что-то. Но суть в том, что да, то есть это работа оплачиваемая. И, соответственно, вы будете двигаться в работе с магией. Это, это взаимообмен. Любой, любой энергообмен должен быть взаимным, даже если вы работаете на богов, это не важно. Тут вышел сериал от Marvel новый, там 6 серий, «Лунный рыцарь» называется. Я впрофигел, конечно, потому что <смех> примерно так, примерно так это все и работает. Посмотрите обязательно. Потому что некоторые детали, которые подчеркнул автор, и работа с аватарами, ну, конечно, это круто. Ну, то что, то, что автор знает, о чем говорит, и то, что автор работает с аватарами, у меня просто нет никаких сомнений, потому что такая детальное описание механики работы, это что-то... Поэтому, да, если вам интересно, как это работает, посмотрите фильм, не фильм, это сериал, там 6 серий, «Лунный рыцарь». Ну, соответственно, если вы получили определенный, этот, так скажем, зов, да, и вам хочется понять, что дальше делать с этим, то вот это мы на курсе, собственно, и будем разбирать. Что за это за такая параллельная реальность, в которой вы внезапно все оказываетесь? Да? Что это у вас такое пробудилось непонятное? Как с этим работать и почему нужна инициация? Без инициации нас будет заносить в различные параллельные меры, нехорошие или хорошие, в нижние, вверх, ну, в общем, в разные неприятные места, где может быть больно. Я свой путь начала, соответственно, в 12 лет, Из 12 лет у меня был Ментор. И по каким-то причинам сейчас... То есть очень много вот этой информации, которую, соответственно, я сейчас могу спокойно говорить. А раньше я спокойно... Не, ну, у меня не было разрешения, что ли, не знаю, как это объяснить. Сейчас это более проявлено, видимо, необходимо. Но судя по тому, что я меня не вышло с прямым эфиром, наверное, не полностью в таким каким-то... Не полностью, я могла выразить все свои мысли. Соответственно, если э, без инициации, хотя бы силами природы, вы будете бродить э, по разным энергетическим структурам, то вам просто может стать очень плохо и нестабильно. Поэтому, конечно, такая штука, как инициация, нужна. И на прошлом Белтайне я вам, в общем-то, ее дала. На курсе... Ну, это такая базовая привязка, это совсем очень базовая, это знакомство со стихиями. На курсе мы получим больше инициаций. Я просто не знаю, насколько онлайн, конечно, насколько это будет там полноценно в плане а, прохождения такого полного, полного круга. Ну, я за офлайн, Но я думаю, что онлайн, конечно, тоже работает в этом плане. Но я думаю, что тот, кто захочет очень серьезно заниматься с этим, а, то нас жизнь пересечет. Если вам понадобится посвящение именно от меня, то поверьте, оно сложится. Потому что оно так происходит, потому что те люди, которые получили посвящение от меня, они ко мне добрались каким-то совершенно непонятными путями, поэтому все будет. Так что, конечно же, попробуйте подумать, послушать себя. Насколько вам интересно это все? Так, да, я не понимаю. Вдруг внезапно подумаю, может, я не записываю, записываю. Насколько вам хотелось бы в это погрузиться? В каком ключе я буду преподавать? То, к какому у меня Confusion и парадигме, которую я практикую последние несколько лет, я шла очень-очень долго. И в какой-то степени у меня очень было много классического такого подхода, больше, больше эзотерического, но сейчас больше и больше становится именно что, именно магией и больше оккультизма, такого классического западного традиционного. Магического эзотерического подхода. Ну, само слово эзотерика оно здесь не совсем релевантно, потому что в с эзотерикой больше всего нынче ассоциируется Ньюэйдж. Это совершенно, конечно, несправедливо, но тем не менее так сложилось, что Нью Эйджеры забрали себе слово эзотерика. Ну и ладно, отдадим им это слово. А себе возьмем слово магия. И, соответственно, в чем разница принципиальная? New Age... Я не хочу отзываться никаким образом плохо ни о какой системе. Просто есть некие элементы, где систему заносит. И как только она становится очень жестко структурной, как только она становится неповоротливой, она становится деструктивной. И с New Age, к сожалению, такое произошло. То, что начиналось как абсолютно такое свободное течение, подразумевающее потребление психотеликов даже, под расширение сознания, что-то такое вот на фоне хиппи, музыки, медитации, mindfulness и так далее, вдруг внезапно обращается в очень жесткую и более того религиозно мотивированную систему. И это очень странно. Но что случилось, то случилось, это их дела. Поэтому иногда получается так, что да, с эзотерика, слово эзотерика, ну как-то нью себе забрали, потом пришла Адвайта, еще больше забрала себе слово эзотерика, и вообще нью-эдж стал ассоциироваться больше вот с таким вот псевдобуддизмом, с Адвайтой и прочими просветительскими техниками. То есть да, неувечный сосредоточился именно на просветлении и в понимании духовного роста как отход от материального, отход от эго. Нет, меня вообще совершенно не интересует, то есть если вам интересно заниматься со мной, то мы не будем заниматься отвлечением от материального, уходом от эго, просветлением, это все оставим им. Им с этим интересно, им с этим весело, я в этом смысле никого не вижу. Мы здесь пришли в этот мир для того, чтобы наслаждаться этим миром. То есть сама идея того, что ты воплотился на Земле, то есть, соответственно, ты воплотился для того, чтобы играть с этими физическими законами. В какой-то момент эзотерического пути, ну, пока что, знаете, вот такая вот это, это слово еще во мне, Магическому пути, пути мага, вы, вы вспоминаете свои прошлые воплощения, вы вспоминаете свои другие миры, откуда вы пришли. И в, этот, в этом моменте воспоминания, да, то есть сейчас я помню достаточно многое. Конечно, не детально, то есть с кем я там кофе пила, я не помню, но саму фабулу своих прошлых жизней и, и жизни за пределами Земли я помню. И идея того, что ты сюда приходишь, ты сюда приходишь не для того, чтобы убегать отсюда в просветление, в, в антиматериальное, в борьбу с эго, ты сюда приходишь, чтобы развиваться внутри детерминации физических законов. Потому что мы почти все имели опыт и вышли из миров, где физики очень мало и она очень мобильна. То есть есть миры, где, ты, где твоя физическая форма она очень условно. Ты можешь перестроить свою физику буквально там силой мысли. Там. Тебе удобнее, не знаю, как, как в комиксах, протянуть руку на 2 метра. Ты ее вытянул, она растянулась. Да? То есть вот это управление молекулярной структурой строится совершенно на других принципах. И когда мы приходим в этот мир, мы приходим в этот мир э, для того, чтобы поиграться с этими жесткими законами физическими. И, э, соответственно, в, поиграться в эти страдания, потому что как таковых страданий там, там не во всех мирах они есть. А это колоссальный опыт. То есть э, опыт на Земле это очень мощный, модный и очень дорогущий университет, который вашу душу прокачивает просто очень быстро. Поэтому сюда прутся одни амбициозные товарищи. И если вы здесь, то вы уже изначально нарцисс, <смех> на самом деле. Потому что вам захотелось по-харду, вам захотелось побыстрее вот это все и светить там дальше своей душой везде, где вы хотели ей раньше светить. И поэтому, когда мы начинаем работать с душами, очень часто сталкиваешься, с... есть несколько раз, с которыми я работаю, <смех> но одна из, моих, <смех> из тех раз, с я принадлежу, да. То есть это те еще, на самом деле, нарциссы, и говорить о том, что душа это что-то такое волшебное, Потому что такие добрые, это только эго, злое. А мы все божественные воздушные. Ну. Относительно. Относительно, очень относительно. Да, мы не хотим прощать зла, как правило, все позаточено на созидание. Но говорить о том, что душам не свойственен нарциссизм, это большое и большое заблуждение. И очень много душ полны самолюбования, гордыни, то, что мы называем гордыни. Просто в нашем мире это гордыня, а там это такое, это абсолютно понимание своей ценности, потому что ты уже прожил миллион раз в разных планетах, в разных условиях, то ты, в принципе, полон собой, да, поэтому мы его с, с точки зрения, вот что у нас отрублено между эго и душой, то как бы да, мы с этой точки зрения ну, окей, ладно. Это выглядит как нарцисс, хотя на самом деле, наверное, нет, все-таки не нарцисс. И поэтому, когда мы здесь начинаем работать с эго, мы начинаем его убирать, это эго, то что мы получаем? Мы получаем мы колоссальный расцвет нарцистической части. Потому что если вы, вы, усп усп вы достигли успеха в том, чтобы убить ваше эго, то, поздравляю, вы выпустили наружу такого нарцисса, что любой эгоцентризм даже рядом не валялся. И э, поэтому так выходит, да, что очень многие гуру, которые победили в себе эго, у них абсолютно пустые глаза такого очень нарциссического толка. И при всем... Я понимаю, что многим, может быть, этот человек очень важен, но если вы прислушаетесь и послушаете вибрации души садху-гуру, то вы увидите, что да, там нарциссизм прям вообще цветет и пахнет, потому что, наверное, он смог убить свое эго. Поэтому если мы идем, если вы идете, соответственно, в ключе магии такой более классический, и соответственно здесь будет больше про юмор. Здесь будет про живое, про человеческое, и про эго в том числе, и про душу. И это будет про понимание своей силы. И самое главное, чтобы я хотела э, на этом курсе дать, это понимание э, каждой ведьмочке своей силы. Каждому магу, ведьме с большой буквы, ведьмушка, наверное, уберем это слово, э, понимание, что я такое, свою ценность, важность вот в этом пути. Если вы выбрали путь мага, то это веселый путь, это интереснейший путь, и это путь свободы, безусловно. Здесь нет места различным таким страхам, страхом, что накажут за гордыню страхом, что накажут, что взял на себя какую-то там не ту роль или еще что-то потому что если вы идете туда не прокачивать эго с точки зрения соперничества с другими людьми и поиска своей какой-то такой уникальности, индивидуальности а для того, чтобы познать свою силу, то здесь вообще не про гордыню, нужно очень четко понимать, где есть гордыня а где есть собственно действительно своя собственная ценность поэтому да В этом курсе хотелось бы, чтобы те, кто услышал зов, не ошиблись. Но, возможно, вам ближе, возможно, вам ближе то, что мне не близко, и хочется играть в то, чтобы покинуть эту планету <laughs> побыстрее. И э, то, есть, то, что я имею в виду, когда <coughs> речь идет о неком таком просветлении с точки зрения убийства эго, то э, я в этом вижу, да, то есть вы приходите на планету, где вы выбрали конкретно вот эти физические ограничения, и всячески пытаетесь от этого избавиться, да, то есть говоря о том, что нет, нет, не надо, дайте мне вон ту, ту, ту свободу, дайте мне ту молекулярную свободу, которую я привык в своем мире. Это как... Американец, приехавший в Японию, пошелший есть Макдональдс. Это вот так выглядит. Поэтому попробуем играть с тем, что дает нам эта планета. Предложение мое такое. И такая магия, такой культный подход, он, конечно, такой более результативный, эта практика, он дает осязаемую, плотную материальную энергию, и мы можем с ней работать, можем ее изучать. Конечно, мы будем работать с божествами, потому что любая культная магия она заточена на работу с архетипами. С божествами, с архетипами, как можете, их, как хотите их называть. Но, в общем, да, то есть я предлагаю вот такое вот путешествие в мир магии через понятие, что такое, в принципе, все эти системы. Я, естественно, будет лекция, посвященная различным подходам в магии, видам магии и так далее. И будут медитации, будут инициации, будет практика. По идее, должно быть интересно. Я все свои продукты, все свои курсы строю исключительно на потоке. И мои идеи рождаются тоже, они рождаются на потоке. И поэтому э, иногда мои курсы в итоге не совсем совпадают с той программой, которую я заявляю, потому что я понимаю, что после того, как группа собралась, после того, как <coughs> общий энергетический фон, конкретно этих людей, которые ко мне пришли, определя, определил что-то, да, то тогда нам нужно будет. Э, тогда, нам нужно, тогда я могу скорректировать. Но это опять же, это поток. Соответственно, я просто смотрю, как и что, и я понимаю, окей, что вот это будет более эффективно, более важно сейчас. Поэтому да, иногда я могу отступать от своей собственной программы. Иногда могу запаздывать, не всегда делаю что-то вовремя. Это есть такое. Но я стараюсь. <machen> В общем, так. Если вам интересно, если у вас есть вопросы, задавайте мне в личные сообщения, как угодно, в чатике. Жду вас. Пока-пока.